Квартира с ремонтом в Адлере, в жилом комплексе «Гастелло», который за моей спиной. Вот вам ориентир, улица Дачная, вот так выглядит сам дом. Кстати, вечером он в такой красивой, прям такой подсветке, вот. Ну, соответственно, территория закрыта, имеется парковка и вот такое окружение. Жилой комплекс «Гастелло», статус «Квартира», проходит любая ипотека, Школа, детский сад, поликлиника, автобусная остановка в непосредственной близости. До ЖД вокзала 3 километра, там же ближайший пляж. До аэропорта 5 километров, до ЖД центрального района 26 километров. Также рядом с домом торговые и производственные площадки и транспортные компании. Это я к тому, что рядом с домом есть работа. И также есть где отдохнуть. Например, Ачигварское озеро, где можно половить рыбу. Серебряное озеро, где можно не только плавить рыбу, но и покататься на сноуде, на водном. Привет, собака улыбака. Вот они и светильники, и в том числе на доме, который делает его вечером красивым. Туи. видеонаблюдение, собственная подстанция, пандус для людей с ограниченными возможностями, детская площадка, лавочки. Парковки пока хватает всем. Это въезд на парковку. Один ключ на две калитки, это бесплатная парковка. Ну, при желании вы можете себе приобрести персональную вот тут под домом. Симпатичный дом. В подъезде тоже все неплохо, уже зашла управляющая компания. 28 рублей с квадратного метра. Смотрите, какой светлый коридор. И квартира у нас тоже светлая. Прям хорошая такая полуторка. Санузел совмещенный, водонагреватель, теплые полы по всей квартире, это а-ля Биде. В общем, в квартире все остается. Такая прихожая, здесь шкаф, изолированная спальня, угловая, хорошие двери, висит телевизор, кондиционер. Это окно в тихую сторону, в зелень. Второе окно, давайте тоже покажу, в сторону улицы Гастелло. Хорошая квартира, светлая, вместительный шкаф-купе, туда я заглядывать не буду. И кухня, хотя нет, это однушка. Общая площадь 31 метр, но у нас считаются полуторки, если на кухне можно разместить гостей и изолированная спальня, это считается комнатой. Здесь можно сушить белье. Вот сами судите, можно здесь разместить гостей или нет. В общем, общая площадь 31 метр. Новый ремонт. Повторюсь, теплые полы по всей квартире. Все в квартире остается. Осталось повесить телек вот сюда. Кстати, статус квартира пойдет любая ипотека. Стоимость 7,5 миллионов. Возможен разумный торг. Готов ответить на все вопросы по телефону, которые появятся на ваших экранах. С вас подписка, лайк, комментарий. И, конечно же, ждем вас во всех наших соцсетях. У меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, канал Волк-Street. До новых видео. Пока.